привет дорогие друзья вы на канале samsung просто вот вы вдруг сидите сидите и пришла такая вам а вдруг мысль а не проверить ли мне свой galaxy на то что вдруг кто-то шпионит за мной и для этого есть такая интереснейшая комбинация которая позволит получить полную информацию о включенной переадресации звонков сообщений и всех других данных. И чтобы это сделать, мы с вами что берем? Идем в номеро-набиратель. В номеронабиратель мы набираем следующую комбинацию. Звездочка, решетка. Далее мы набираем 21 и просто решеточка. И называем вызов. Пожалуйста. И у нас всплыл вот такое вот сообщение. Переадресация вызовов при любых условиях, голосовая сеть не переадресована, данные не переадресованы, факс не переадресован, смс не переадресован, асинхронизация не, а не переадресована, пакет не переадресован, пад не переадресован. И если же у вас вдруг будет где-то что написано переадресовано, когда вы просто берете и нажимаете следующие комбинации: решетка, решетка. Дальше. Ноль. 02 и еще раз решетка и нажимаем вызов вот это позволит отключить любую переадресацию переадресации вызовов. все удаление выполнено успешно вот так вот вы были на канале samsung просто если вам была полезна эта информация пожалуйста подпишите нажмите лайк а также на колокольчик спасибо до свидания до новых встреч